Следуйте за своим сердцем, ваши мозги глупы. Обратите пристальное внимание на свои чувства. Неважно, насколько хорошо что-то выглядит. Если это не кажется правильным для вас, уходите. Если это кажется неправильным скорее всего, это неправильно. Ваше сердце намного мудрее, чем ваш мозг. Большинство людей, сталкиваясь с трудным решением, обращаются к своему мозгу. Большинство людей верят что их интеллект исходит от их мозга, но это не так. Видите ли, ваше сердце – это самый мощный интеллект в вашем теле. Ваше сердце – это разум, который появился раньше вашего мозга. Большинство людей этого не знают. Да, ваше сердце начало биться еще до того, как появился ваш мозг. Итак, разум, создавший ваше тело и ваш мозг – это ваше сердце. Мы формируем эмоциональный мозг задолго до того, как сформируем рациональный, а сердце еще до того, как это произойдет. Исследования показывают, что из сердца выходит в 60 раз больше энергии, чем из мозга. Теперь вы можете понять, как ваше сердце резко влияет на работу вашего мозга, а не наоборот. Вы не можете доверять своему мозгу 100% времени. Ваш мозг хочет уберечь вас от всех возможных форм боли. Ваше сердце хочет доставить вас туда, куда вам нужно. Жить в своей голове не только опасно, но и безрассудно. Как говорит Тони Робинс: когда ты в своей голове, ты мертв. Ты мертв для чудес этого мира. Ты мертв для красоты этого мира. Вы мертвы для ясности принятия решений и истинного покоя и ясности, которое приходит от следования своему сердцу. Водите в контакт со своими чувствами, своим сердцем, это способ раскрыть весь свой истинный потенциал, умиротворение и ясность. Твое сердце знает дорогу, следуйте своей интуиции. Следуйте своей интуиции, если вы чувствуете, что это правильно, следуйте своему чувству. От нас ожидают, что мы будем думать головой и быть практичными, но практичность или логичность никогда не приведут к истинному удовлетворению или счастью. Вы можете получить это только тогда, когда вы будете жить полноценно, как ваше подлинное «я», и следовать своему сердцу, даже если это не устраивает окружающих. Джим Керри сказал, «Так многие из нас выбирают свой путь из страха, замаскированного под практичность. Как общество, мы настолько приучены соответствовать стандартам общества, что это мешает нам следовать своей интуиции, следовать своему сердцу. Мы выбираем практический путь, потому что он безопасен, менее рискован. Но когда мы подавляем желание действовать по божественному вдохновению, мы создаем в своей душе такое сильное напряжение, что начинаем испытывать более низкое эмоциональное состояние, включая депрессию, тревога и разочарование. Мы сбиваемся с пути, и ради чего? Чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности? Чтобы у нас была предсказуемость? Конечно, предсказуемость и безопасность имеют свои преимущества. Но если ваше сердце зовет, и вы решите проигнорировать ваш мозг, последствия принесут большие преимущества. Ваше сердце приведет вас к вашему подлинному я. Подумайте о ком-то, на кого в семье оказывают давление, чтобы он присоединился к семейному бизнесу, делает то, что делало поколение за поколением в его семье. Собирается ли он следовать своей интуиции, чтобы искать другие пути, зная, что он подведет семью? Или он собирается подавить свое желание следовать своей страсти? Когда вы чувствуете себя вынужденным, но все же напуганным, идти по немощной дороге или неутвержденной? задавайте себе следующие вопросы и будьте честны с собой. Есть ли для меня в этой жизни какая-то другая цель, кроме удовлетворения потребностей других людей и выполнения того, что от меня ожидается? Меня больше волнует, как другие видят меня, а не мое собственное счастье? Не вызовет ли у меня чувство усталости и депрессии то, что считается нормальным или приемлемым в этой ситуации? Подавляю ли я свои истинные желания? Каковы будут последствия долгосрочного подавления по сравнению с последствиями краткосрочного принятия друзьями, семьей или обществом? Каждый из нас одарен талантами и навыками, которые можно определить, посмотрев на то, чем мы увлечены, и на то, чем мы вдохновлены. Подавляя и отворачиваясь от этих страстей и импульсов, мы отрицаем божественный доступ к мощному творению, которое существует внутри каждого из нас. Мы все здесь с определенной целью, и эта цель иногда, по крайней мере, поначалу, не выглядит такой практичной. Это должно быть прочувствовано в самом сердце. У тебя всегда есть ответы внутри тебя. Все, что вам нужно, находится внутри вас. Просто следуйте своему сердцу, не путайте голоса в своей голове и вокруг вас с руководством вашего гораздо более мудрого, более сильного сердца. Следуйте за своим сердцем. Ваши мозги глупы.